Да, да, да, да, да, да, да, я Just just murder. the nose Next gut, Planze, Julerba. Kameeb, to go. Все в него Все в Смотри, снег за... Видишь, Aw. Keemza, tharboble. Peifen. Jauna. Smine, Kinja. Uh. <laughs> <laughs> uh. -huh. You could be my that was <laughs> a pattern That was <laughs> so cute so pretty shiny I need to catch Chop... Dem- gan-de-동 Эй, пойди, я Я